поднятая целена по-простому, по-ленивому, по-печному, по-немовски. С вами Михаил Немов, который вот так скосил поле, накрыл черной пленкой и прижал тем, что раскосил. Через зиму или весну, все восемь здесь появится очень рыхлая земля. Вот такой вот план. Там спреют все сорнячки, появятся муравьи, и все такое прочее и земля будет готова. Всем привет! Опять Михаил Немов. Теперь опять аграрий прокосил деляночку. Вложил черную пленочку вот назад. Теперь вышла вот такая чистая деляночка. Все сорники перегнили. Теперь я сюда засеял, просто побросал и растоптал зерно полбы. Полбы это первородная пшеница. очень много протеинов и вообще аминокислотный состав богатее чем говядины она очень неприхотливо растет, хорошо теперь я затопчу и засыплю свежескошенным рядом бурьяном. посмотрим что будет на следующий год этот год был неудачный, 2014 зима вообще было много оттепелей и зимы не взошли. Я собрал с прошлой зимой всего 5 колосков с такой деленочкой, а зимах не было вообще. Смотрим теперь что будет.